Здравствуйте! В интернете вам встречались сотни вариантов устройства Гравитоплана, но ни один из них не является верным. Настоящее устройство Гравитоплана было зашифровано Гребенниковым в его работах настолько искусно, что даже я, как и вы, ничего не увидел. Все изменилось, когда неизвестный обнаружил шифр, с помощью которого Гребенников маскировал информацию, где-то нужно было вычистить или сложить даты. Где-то прямо указывалось, в каких главах искать подсказки. Этот неизвестный оформил расшифровку в виде многостраничной работы, которая содержит описание ГРВИТО-плана, теории на каких принципах он работает. Читайте и делитесь с друзьями. От участия каждого из нас зависит насколько скоро данное изобретение будет работать на благо. Ссылка на работу в описании.